Добрый день, уважаемые подписчики, хотя подписчиков у меня очень мало, так что поэтому просто добро пожаловать, мой уважаемый гость, который просто решил зайти на мой канал или просто мимо проходил, нашел по тегом или что, может даже иностранный мой друг. Ты зашел посмотреть на ролик, который тут написан, хотя ты охуеваешь от того, что говорит русский человек. Что ж, я... Хочу вам представить такую новенькую для себя игрушку, потому что сейчас я вот у нее поиграл довольно-таки быстренько, добрался до восьмого уровня, хотя здесь уровень набрать довольно-таки легко и быстро. Поэтому хочу вам показать ее и рассказать, что вот вкратце и о том даже вот, вот этих самых восьми уровнях. Здесь, по сути, как бы, ну, блять, ну оно ничем не отличается. Также обычное составление пати. Даже сейчас надо будет поменять. Так, короче, когда создаешь новое пати, надо будет людей все-таки перекидывать. Так, так, и... Так, хил у меня есть. Два хила мне не надо. Ты пойдешь. Да, вот так. Помощь, пускай вот такая остается. Также тут вот, короче, как... Ну, в, почти, блин, обы, во всех играх присутствует вот призывание. Хотя я вообще не сюда хотел выходить. А, вот. все Сейчас проходим довольно-таки обычную историю. Вот. За всего-то каких-то... За какой-то час можно вот, пройти вот это всё, вот От лев, левой деревушки, потом до правой пещерки. И вот так, чисто прямо-прямо-прямо, потом идти, и вот, собственно, до сюда за час вы добираетесь. И сейчас мне непосредственно надо идти вот до этого места. Вот где написано next. А мы давайте быстренько все пройдем. Сейчас быстренько так расскажу. Ну, хотя, что вам рассказывать-то? Сейчас все сами, собственно, и увидите. Зачем мне рассказывать -то? Игру я... Как бы вы не удивляйтесь, нашел все там же, на ДММ. Хотя сайт предлагает там большой выбор. Тянутся там там, там там надо просто сидеть, выбирать. Так снимаю. Да, снимаю. И вот. Собственно, сайт там предлагает большой выбор игр, хотя бы должны были бы зайти после одного ролика, который был Chiving Chronicles. Вы должны были зайти, посмотреть с вами и уже играть во что-то. Хоть даже и в Например, те же самые Теппен, Бандитки, как я их называл. Вот видите, я, как сказал, ну быстро уровень набирается, все, поэтому не заскучаете. Быстренько набрали, быстренько пати тоже нафигачили и начали. Вот. Я выбираю в основном только один ближний бой для пати, ну для помощи. Хотя сейчас вот только что себе спротиворечил, когда брал мага. А Хочу вам предупредить сразу. Материал для лиц старше 18 лет. Данная игра предназначена для 18 летних... лет. А для... Ну, как он мне описал, сам, предупреждение, что материал для 21 года. Вообще, ну, для нас это пускай будет для 18 лет. Просто надо будет утвердить, что вам, собственно, есть столько-то лет. Вы нажимаете на галочку и запускаетесь на, на данную порошку. Заходите, играете в нее, блядь, уходить! Уходите! Какие? Игру я оценил на. Если по пяти бальницальный шкале, то на твердую четверочку. Потому что она, как бы, собственно, не отличается. В смысле не отличается -то. Она отличается, как раз таки. Вы можете и управлять персонажем. Они статично поставили, и пускай он стоит. Нет, вы, вы используете, вы сами можете передвинуть этого персонажа куда надо, потому что... Мало ли, вот сейчас, как сейчас было, мало жизни, вам надо убрать этого персонажа. кого быстренько убираете, там его хилят, и его обратно на передовой отправляете. Но при этом вам надо будет рассчитывать весь всю свою силу на то, чтобы те, кто стоят впереди, они были. Они просто все там дальше. Нет, тут надо в зависимости от того, какая у вас сила на персонажах. Также надо и прокачивать их самому. Можно самому, но можно вот так вот, как бы вообще. заработал, все, да, давай достаточно. Поэтому, сейчас вот вы сами посмотрите, мы с вами выберем до Некста. Собственно, история здесь, она такая, ну, прикольная. Как, как обычно. Ну, там, импер... Ну, вообще, здесь, государ бы... Гос, гос, проблемы. Каждый хочет взять под власть. Ты хочешь взять власть? И иди давай, бунтуй. Но получишь ты пизди, пиздюлей полюч. Вот поэтому как-то тут вот так. Мне из-за этого понравилось. Так что тут хоть и давай мага возьму. Давай, пошли уже. Вот, поэтому тут как бы вот такая вот история: как бы государственный переворот, власть, справедливость. Потом, естественно, появится. Но я вам просто ванную. Это нечистая сила. Сейчас сначала нам да, дают как бы, блин, ловить. Не уследил. Реальность идёт. Решаю Вот видите, как я сейчас быстренько убрал человечка. и Все, они быстренько сами все доделали. И вот когда помирает кто-то, у вас спавляется звезда. Ну, я потом, естественно, вернусь. К сожалению, тут... Ч ⁇ да? А, все. Нифига себе. Типа один раз прошел и все. А, наберем тебя. Пошла. Кстати, вот там. Тот персонаж, он сейчас участвует в других Поэтому, если у нас есть стремление заработать таких красивых персонажей, то у вот, нас идти, 8 и быстро получать. Ну, конечно, за скорость вас никто хвалить не будет. Потому что тут это так не нужно, если быстро заработал, быстро получил, то как-то неинтересно я сказал тоже надофелы не знаю чё я виноват, она так быстро получает свои деньги Блять, звезда будет, две звезды будет всего лишь О, чё-чё от не дожила, блядь Опять две звезды, да, ты стебешься. Добавить. Ну, у меня всего лишь 800 кристалликов, которые были в правом верхнем углу. А мне надо их 3000. Представляете, сколько это нужно, да? Представляете? Поэтому это еще долго. Поэтому, думаю, серия затянется я уже многие так пытаюсь растянуть <соединяющие> мы участвуем <соединяющие> на <соединяющие> кстати мы участвуем на стороне повстанцев ну естественно мы недовольны властью нам надо как-то себя показать. Поэтому мы идем против царя. Нашего императора. Поэтому мы заступаемся за него, против него. Послушали нам. Многие уже, конечно, вот мои как бы зрители из Японии Там человека два точно появляется я смотрел на статистику надо будет потом лошадь улучшить на то он что-то быстро дух делано суранга <свес> стоять на месте открой а, все пьяные все понял а не, не не не это были они не пьяные все я понял короче вот у меня вот этот маг один который у меня находится он при использовании своего скила может оглушить весь ну, по, по сути всю карту может оглушить и дать всем пизды. я как предупреждал что это материал для лиц старше 18 лет поэтому буду выражаться как есть многим это конечно не нравится мы будем при... и я конечно хочу придерживаться такого правило, что на данном канале не будет мата. Хотя со временем он появится. Это точно. Да. А, вот Сейчас на следующий она всех поглушит. Вот как я и сказал, обрушение. А ты чё там крутишься? Ну и за 56 секунд, если кто смотрел наверху, мы за 56 секунд это все быстренько сделали. Вот как раз уже 11 уровень. Нет, я не хочу слушать их. Поэтому мимо пропускаю. Ой. Ладно, давайте. Ради. <laughs> чего не сделаешь ради серии, да? Хорошей, качественной серии. Возьмем мечника. И пускай с вами себе сражаются. Это видео вместе выйдет с тем, который было предыдущий, как я чайн хрониклс. Так что поэтому вы будете знать, что первое вышло. Первому вышло, должно было быть. Это Чайн Хроникл. получилось так, что вышло. Вот это. Ани Чан, блин. братик, какой братик? Ты чё долбоябка? Вот тебе не брат. А, ладно. Так, чё, а? Всего одна. Так. А, ну... что-то быстро-быстро-быстро тяжело ходить. А, к вам на месте надо было быть, дебилы. Да. Блин. Все, я понял. Это, короче, надо было нам находиться на месте. А мы, как великие лошарики, решили пойти на пролом, да? Вот, да, даже такие миссии тут бывают. Сейчас еще вспомнить. Так, давай. Ты блин, у меня же ничего нет. Эта игра, к сожалению, без звука. Так, ладно. Давайте. Ну что, если ты чего, покупать не хочешь? Блин, загрузка этим... В смысле? Что сейчас было? Ой, блин, сложно разбираться. Так понятно? Ничего не понятно. А, о, вот, все. То есть, сперва мы заплатили комиссию. Или начальный такой вот. Три звезды, понятно, херня. Опять три звезды. Ну, ч ⁇ одни? Ну, опять чай чайник Консоль. чайник чайник Консоль. Чайник. Консоль. Консоль. Консоль. чайники Консоль. Консоль. Консоль. Консоль. Блин, ну мне не нравится такой, нет. Тоже чайник. Ой, как дорого -то. Типа первая покупка Первая покупка бесплатно. Идем дальше. Блин, ну карта XP мне на вообще не катит. Ладно, давайте вернемся к купате, раскидаем всех. Так, это лучница пяти звезд. Вот, щит. 4 четыре, четыре, четыре, две, три. А, даже да, три четверки, три четверки, две пятерки. Все нормально. Все прекрасно. Теперь осталось только их улучшить. Быстренько. Где, где пятерочка? Сейчас я вам покажу, как улучшать. Блин, забыл опять что. Все, я вспомнил, где надо было улучшать. Вот меч такой вот, который как в огне потом заходим но ну, выбираем персонажа и вот тут у нас появлялись там такие как станки или даже наковальни <музык> кое-какая заминочка случилась и поэтому хочу вам добавить в конец довольно таки короткое видео вышло на да, 20 минут по сравнению с тем что было Поэтому хочу вам сказать, что игрушка хорошая, но ну, то, что она быстрая, это, конечно, минус давайте вот этот вот эту волну и возьмите ваш Можно тоже искать, что вам предлагать, что-то тут. Скапинг просрал. Ладно. В следующий раз я уж точно разберусь. Может, в следующей серии вам покажу. И на этом я хочу вам с вами попрощаться. Так что всего хорошего. Играйте в хорошие игры. Если вы перешли по ссылочке в описании, то, естественно, вы уже поняли, как, что вам необходимо делать, чтобы со мной сыграть. Но, к сожалению, как добавлять сюда друзья, я еще не разобрался. А давайте сейчас мы с вами быстро это и сделаем. Вот, кстати, мое ID 541153 вы вот сюда это вводите. Это вводите и вы меня находите И добавляете Как это было сделано видео под ссылочкой В предыдущем ролике Так что всем всего хорошего С вами был Фозер Киф Так что подписывайтесь на канал Ставьте лайки, пишите комментарии По поводу игры И даже и вне ее Так что всем всего хорошего Пока-пока